В Казанском федеральном университете прошла ежегодная акция «Проведи первый день лета в музеях университета». 1 июня, в Международный день защиты детей в стенах музеев КФУ, прошли мастер-классы и викторины для детей сотрудников университета. Эта акция уже стала доброй традицией КФУ. Мы постоянно организуем разные мероприятия, одно из которых вот дети сами проявляют свое творчество. Мы здесь для них подготовили выставку рисунков, и можно детям будет подойти, познакомиться но с таким творчеством начиная от двух-трех лет даже и до 16 лет здесь дети представили свои рисунки. Ну и, конечно, те дети, которые хотят что-то делать своими руками. Поэтому не случайно такой готовит очень интересный экспонат, так скажем. Это светильник, сделанный своими руками. Сотрудники университета совместно с детьми и внуками приняли активное участие в мастер-классах и викторинах. В этнографическом музее ребятам рассказали о таинственных ритуалах народов Африки. В Ботаническом музее прошел мастер-класс по изготовлению травянчиков. В Геологическом музее прошла интерактивная экскурсия «Юный геолог». А в музее Лобачевского ребята попробовали себя в роли реставраторов и узнали профессиональные секреты. Я сегодня пришла с двумя внучками, Машей и Агатой, на мастер-класс. И здесь нам очень интересно. Они делают светильники, сами раскрашивают, предварительно им рассказали, как и что Значит, узоры, которые они будут разукрашивать. В общем, очень интересно, что не просто какие-то вот праздничные мероприятия, а именно познавательные мероприятия. Нам очень нравится мне лично рисовать. Но... Мы просто обожаем вместе рисовать. Но... Я тоже, я просто замучилась это все рисовать, <с и мне это очень сильно понравилось. Потому что это будет свой собственный светильник. Можно даже не покупать. Казанский федеральный университет ежегодно проводит много интересных мероприятий, но именно 1 июня двери университета открыты для детей. С уверенностью можно сказать, что ни один ребенок не остался равнодушным и точно нашел себе занятия по душе. Арина Галямова, Фарид Захитаглы, Универньюз.